Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и вы попали на канал И в этом видео мы с вами рассмотрим одну интересную закономерность, связанную с уровнем Фибоначчи и цикличностью рынка биткоина на глобальной картине. Далее мы рассмотрим локальную картину биткоина, посмотрим, что произошло и что нам стоит ожидать. Давайте с вами начнем. Перед этим я хочу предавать свои обучающие каналы в Телеграме. А первый канал с обучением тезику для начинающих, и второй канал с техническим анализом. Здесь будет технический анализ разных активов. Все полностью бесплатно, просто перейдите, подписывайтесь и обучайтесь. Итак. Друзья, смотрите, первым делом мы рассмотрим глобальную картину биткоина На недельном тайфрейме Рассмотрим мы движение цены с самого-самого начала Итак, находим мы с вами первый максимум, с которого началось масштабное коррекционное движение Вот, наш самый первый максимум, и отсюда началось масштабное коррекционное движение Через максимум и минимум мы можем нарисовать уровни Fibonacci Коррекции по Fibonacci Вот таким вот образом От максимума к минимуму Далее мы видим, что... Максимум у нас был обновлен Цена пошла выше данного максимума Превысила его И обновила максимум Далее опять же мы видим начало такого масштабного коррекционного движения То есть медвежий рынок И опять же здесь мы от максимума к минимуму чертим уровни Fibonacci Вот таким вот образом Далее мы видим, что максимум у нас вновь был обновлен Цена направилась дальше на повышение И мы видим опять же обновление максимума и начало медвежьего рынка в 2017 году. И опять же проводим через максимум и минимум уровня Фибоначчи. Вот таким вот образом. То есть мы видим определенную цикличность. Цена обновляет свой максимум и начинается коррекционное движение вниз масштабное. Вот раз, вот два, вот три. Теперь давайте найдем закономерность, связанную с уровнем Фибоначчи. Обратите внимание на наш самый любимый с вами уровень 618. Давайте все это дело я отфильтрую, чтобы было более видно. Итак, друзья, вот наш с вами уровень. 618 по Fibonacci. Обратите внимание, что цена превышает максимум. Превышает максимум и затем корректируется до уровня 1.618. После чего совершает масштабное движение вверх и вновь обновляет свой максимум. Это первый раз. Далее двигаем график немного вправо. Что мы здесь видим? Ту же самую картину. Цена превышает свой максимум. Корректируется до уровня Fibonacci 1.618 и вновь продолжает двигаться далее на повышение, обновлять свой максимум. И что мы видим теперь здесь? Обратите внимание, что она у нас превысила максимум в 2017 году, который был. Превысила максимум и теперь корректируется ровно до уровня 1.618. Что это значит? Судя по предыдущим двум примерам, мы можем судить о том, что вероятнее всего отсюда цена вновь пойдет на повышение обновлять данный максимум. Мы можем предположить на основе цикличности рынка. Произойдет ли вновь это обновление максимум или же цена пойдет сразу отсюда вниз, этого никто не знает. Но вероятность того, что цена пойдет отсюда вверх, больше, чем того, что цена пойдет отсюда именно вниз Вот такая, друзья, ситуация в глобальной картине на биткоине Связанная с цикличностью рынка и с уровнем Фибоначчи Посмотрите еще раз на это дело Вот я отдалил То есть присутствует определенная цикличность рынка И цикличность он говорит о том, что можно ожидать еще одну последнюю волну роста Которая превысит наш последний максимум Теперь, друзья, переходим на локальную картину биткоина И смотрим, что у нас здесь произошло А вчера мы с вами предполагали коррекционное движение вниз Вот от данного места Опять же, 1.618 уровень, как бы это ни странно. Отсюда мы предлагали свои коррекционное движения вниз, но не такое сильное. А Образовалось такое сильное импульсное движение вниз, мы его с вами не предполагали. Мы с вами предполагали только обычное коррекционное движение до скопления. Это не очень хороший знак, а цена дошла до трендовой линии поддержки в данном месте. И если она его пробьет, то это будет такой более медвежий сигнал. Пока мы видим отскок от данного уровня, но это, опять же, коррекционное движение от данного импульса вниз. По сути, цена у здесь ходила в диапазоне, в данном диапазоне, и теперь у нас максимум обновился, то есть происходит как бы поджатие к уровню. Это знак пробития вниз. Но не сигнал, это просто обычный фактор, который мало о чем нам говорит До тех пор, пока трендовая линия поддержки не будет пробита, можно опять же рассматривать повышение а, И, друзья, давайте откроем 4 часовой айфрейм, посмотрим, что у нас здесь происходит Мы видим достаточно сильную импульсную свечу на понижение, достаточно уверенную Опять же, это более медвежий знак Но внизу мы также видим такое масштабное скопление И что мы можем предположить? Учитывая манипуляции на биткоине, мы можем предположить пробитие трендовой линии Доход до скопления, возможно, даже ниже этого скопления, чтобы немножко побрить лонгистов. И потом дальнейшее движение вверх. Такая картина вполне может быть, но я ничего не утверждаю. Ну, друзья, здесь есть еще один хороший бычий фактор. Обратите внимание на нисходящий треугольник, о котором мы с вами уже говорили. Рисуем здесь трендовую линию сопротивления. То есть здесь у нас был как бы нисходящий треугольник, и формация у нас сломалась. Вот у нас трендовая линия сопротивления, вот трендовая линия поддержки. И мы видим, что цена потихонечку пробивает трендовую линию сопротивления. И здесь... Цена находится на пересечении а, сразу двух уровней трендовых поддержки. Это достаточно хороший фактор для повышения. То есть вот у нас трендовая линия поддержки данного диапазона и вот трендовая линия поддержки, которая была пробита. И здесь на пересечении цена у нас отскакивает. Это также хороший бычий знак. Также можно стереть данную трендовую линию и увидеть, что в принципе формация восходящего треугольника у нас сохраняется. Вот у нас сверху находится уровень сопротивления 35 тысяч, снизу находится трендовая линия поддержки, и здесь присутствует у нас восходящий треугольник. И обратите внимание, что она у нас почти поджалась полностью к уровню. То есть в ближайшее время будет либо масштабное пробитие вверх и движение к уровню 41 тысяча, либо достаточно сильное пробитие вниз и движение уже к уровню 30 тысяч. И что я рекомендую сделать? Лучше, друзья, подождать по факту, что будет происходить с этим треугольником, поскольку я лично не могу здесь определить с какой-либо вероятностью, куда именно пойдет цена, куда именно цена пробьет уровень То есть вы сами видите, что картина здесь более неопределенная и что-то сказать здесь крайне сложно, поэтому, друзья, смотрите, что мы делаем Мы ждем пробития какой либо из сторон, то есть мы либо пробиваем треугольник сюда и входим в лонг, либо пробиваем треугольник вниз и входим в шорт вот и все. И по факту мы уже посмотрим, что произошло. И я запишу об этом видео. Вот такая вот, друзья, локальная картина на биткоине немного неопределенная. Вчера у нас был уклон на повышение, но данный импульс сменил у нас настроение в сторону неопределенности. И теперь мы просто ожидаем дальнейшей развязки событий. Вот такая, друзья, ситуация на биткоине. Пишите свое мнение о биткоине в комментариях, пишите свою обратную связь. Ставьте палец вверх, если видео было полезным, информативным. Подписан на канал, еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пускать следующий палец для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побежайте, друзья. Всем пока.